Итак, мои родные, с вами снова Елена Дегурова, и мы продолжаем наш прогноз на неделю с 30 сентября по 6 октября. И сейчас время пришло в большей степени астрологический, наверное, прогноз, рекомендации по сферам жизни. В предыдущем видео на моем канале вы можете посмотреть вибрационный прогноз, в клубе «Яркожители» есть детальный прогноз по сферам жизни на каждый день, на целый месяц. Используйте, а также рекомендации «Лунные» и не только. В клубе «Яркожители» вам доступны многие мои тренинги, которые продавались за 10, за 15 тысяч и более, и менее. Они доступны для вас, как для участников клуба. Эти тренинги меняют жизнь людей к лучшему, и люди становятся еще более счастливыми. Ссылочка на клуб под этим видео, а также а, ссылка на а, сервис исцеляющие вибрации. Это уникальные программы, которые помогают вам а, прорабатывать а, незаметно, не копаясь в прошлом, не копаясь в каких-то проблемах а, рода и, и так далее. Помогают вам освобождаться от а, программ, которые мешают вам стать еще более счастливыми, а соответственно еще более здоровыми, финансово свободными. И любимыми. Так что переходите, знакомьтесь и приглашаю вас к нам в наше, в наше Царство-государство. Счастливого долголетия. Итак, мои родные, приходит постепенно октябрь. Сменилась луна. Время, когда старые цели оказались позади. Урожай собран. Урожай я имею в виду не огорода, а наших действий, мыслей. Вибраций, наступает время спокойное, благополучное, однако это спокойствие ведет в темное время. А впереди праздник колеса года, и октябрь будет подготовкой к переходу Солнца в самую темную фазу своего цикла. Начало месяца октября заставит выйти из блаженного спокойствия пришедшего на смену сбора урожая, и сделать шаг в неизвестное. Акцент недели на поисках себя, на внутреннем понимании себя, а с пониманием себя придут новые цели, новые люди. До наступления ясности пути, до полного анализа полученного ранее опыта и своего потенциала в различных областях. И вот до этого момента активно действовать будет трудно. Даже не пытайтесь. Что нас ожидает в деловой сфере? Придется выстраивать отношения с друзьями и партнерами. Во многих старых вопросах придется столкнуться с равнодушием или даже в некотором роде с враждебностью, как будто... Кто-то работал друг с другом, потеряли нить диалога и придется заново заинтересовывать людей уже в новых проектах. Хорошо будет завязывать деловые контакты, однако, если хочется э, хороших результатов, лучше самому помогать другим, чем ждать от кого-то помощи. Услышьте меня, пожалуйста, дорогие мои. Зато вот новые проекты, которыми только-только вы занялись, или вот вот займетесь, они быстро начнут приносить результаты, что придаст, естественно, бодрости. Однако здесь а, скрывается маленькая ловушка. А, сейчас время новой дороги и маленьких шагов. Поэтому не стоит хвататься за глобальные проекты. Там может не хватить знаний, опыта, поддержки других. Лучше пока заниматься небольшими задачами или разбить большее на много маленьких пунктов. Если уж очень-очень хочется схватиться за большой глобальный проект, разбейте его на маленькие пункты. А сейчас а, возможно и получение нового знания. А вот тут возможно сразу что-то масштабное или а, начало такого масштабного. Например, появится шанс на получение... Ну, не больше, не меньше новой профессии, нового образования, нового проекта, нового стиля жизни. В общем, открывается нечто, что изменит вашу жизнь и а, внесет новую волну в нее. Воспользуйтесь обязательно такой возможностью. Новое знание пригоди пригодится на 100% или даже на 250%, причем а, позволит быстро выйти на новый профессиональный, а может быть... И даже обязательно финансовый новый уровень. Соответственно, плавно перетекаем в финансовую сторону, которая улучшается. Очень важная область, активная. Есть возможность заработать или успешно потратить деньги, несмотря на проблемы в деловой сфере. Во-первых, появление средств от старых проектов. Во-вторых, авансы за будущие результаты. А В-третьих, возможны разовые доходы от а, случайной работы, которая вообще не была запланирована вами. А в покупках нужно проявить настойчивость, если хотите, чтобы все решилось успешно. Может придется охотиться на что-то выгодное или, знаете, в некотором роде сбоем отнимать это у других желающих. И если вы действительно заинтересованы в покупке, то боритесь, мои любимые. Примерно также будут обстоять дела с документами и ну, бюрократ бюрократическими организациями. Здесь время борьбы. Победа будет за теми, кто сражается. Хоть в суде, хоть в кабинете чиновника, хотите нужный документ, будьте готовы сами объяснить специалисту, что именно он должен сделать. Сами оформляете, сами собираете, контролируете весь этот процесс. Все получится так, как хочется, но лишь в случае активных действий и борьбы за нужный результат. Само не произойдет. Во всяком случае на этой неделе точно, поверьте. Личное общение, увы, похоже на деловое. Враждебность и недопонимание. В основном в домашней сфере будет происходить вот это состояние напряженности, но она пока остается ключевой, как и, ну, как и на прошлой неделе. Это даже не скандалы, а, знаете, как больше ощущения холодных иголок, что ли, которые вот каждый из членов семьи приготовил в сторону остальных. Если держаться на расстоянии, время пройдет. Холоде, но мирно, без последствий, без а, пострадавших. Попробуйте а, приблизиться, а, тогда рискуете пораниться сами или поранить другого. А, сделать с этим ничего нельзя, только переждать. Если вы планируете отпуск, то постарайтесь его либо а, провести отдельно, либо вместе, но а, выдерживая этот нейтралитет. Постарайтесь быть более осознанными зато это делов... ну это личное общение это сейчас я вам дам информацию по любовным отношениям вот любовные отношения могут проявить себя как раз таки неожиданно здесь намечается яркий импульс четко прослеживается обновление чувств появление новых связей Знакомства, свидания, но есть один небольшой нюанс. Пока сближение идет на уровне общения, знаете, так принюхивание, познание друг друга, похоже, опять-таки, на прошлую неделю, да, терпение. Вот хотите, чтобы отношения развивались в позитивном ключе, не давите и не позволяйте себя торопить. Особенно в сексуальном плане, потому что период наполнен не только эротикой, не столь точнее, не столько эротикой, только логикой. Проще понравиться друг другу на интеллектуальном уровне или зацепить будущим свиданием, чем пытаться получить все и сразу. И результат свидания будет тогда не очень, и желание встретиться снова может не возникнуть. А, приятная новость по поводу сдвигов во враждебных контактах. Наконец-то космос обратил внимание и сюда. Так что борьба будет разрешаться в справедливом ключе. Кто э, к битве готовился, тот и выигрывает. Появляются новые и, и новые неожиданные пути решения ситуации, чаще на духовном уровне, то есть через осознанность. Появляются посредники в урегулировании каких-то конфликтов, а также возможности решить что-то путем переговоров. Если такой шанс дается, хватайтесь за него обеими руками. Поверьте, худой мир лучше доброй ссоры. Теперь относительно здоровья. А в здоровье главной проблемой недели станет нервная постановка, э, точнее, Нервное состояние от неверной, от неверной постановки диагноза. Это может быть либо ложный диагноз, либо ложные анализы, или вообще у врачей будет как помутнение и непонимание, что происходит. И даже собственное состояние будет определить достаточно сложно. Вроде все в порядке, но что-то не так. А что именно, не ясно. Слабой зоной на этой неделе будут гинекология и урология, а заодно сложности с реализацией сексуального потенциала. Кстати, еще одна причина, почему не стоит торопиться в отношениях. Неудачи в интиме и у мужчин, и у женщин будут намного чаще обычного, а еще вдобавок могут быть какие-то ну, неприятные последствия в плане каких-то... инфекции передающихся половым путем, некачественного зачатия. То есть не торопитесь, оставайтесь просто пока на грани друзей. Также, к сожалению, будет беда с хирургией. Операции могут ухудшить состояние или даже спровоцировать другое заболевание. Зато консервативное лечение проходит удачно. Лекарства будут действовать лучше, чем можно себе представить. И процедуры тоже будут творить чудеса. Я напоминаю, что в клубе яркожителей я даю по каждому абсолютно дню рекомендации, когда, какие операции можно или нежелательно делать, на какие органы. Потому что здесь в рамках общего прогноза, я опять-таки говорю, беда с хирургией. Да? Но на этой же неделе могут быть некие дни, которые благополучны для какого-то конкретного, для операции на конкретный орган. Поэтому пользуйтесь этими сведениями, пользуйтесь этими возможностями. А если вы хотите получить индивидуальный прогноз, то заказывайте его через личные сообщения, потому что есть крайне важные ситуации, когда либо человек в тяжелом состоянии, либо диагноз достаточно серьезный, и тогда я буду индивидуально для конкретного человека Делать расчет и также возможно индивидуальное сопровождение человека во время операции, либо родов, если они тяжелые. То есть это сопровождение вибрационное я провожу, и даже если операция назначена на тяжелый день для человека, то в любом случае вибрационное сопровождение помогает смягчить эти тяжелые моменты. Обращайтесь. А, да, про здоровье проговорили, теперь про красоту. Это будет отличный период для косметологии, особенно со вторника, с 1 октября. Здесь тоже можно а, пробовать что-то новое, можно менять себя, можно проводить любые процедуры, ухаживая за лицом и телом, как только придет вам в голову. Все будет во благо внешности, кроме хирургии, мои родные. А, по стрижкам тоже а, я даю... Детальный разбор в клубе «Яркожители» я скажу только одно. Хорошие дни будут в конце недели. А вот со свадьбами, мои родные, будет сложновато. Если у пары нет индивидуальной совместимости с периодом, Свадьба может либо не состояться, или можно ждать много проблем в день свадьбы. Как будто ее что-то тормозит, как будто бы что-то мешает. Да и отношения в такой нервный день могут испортиться окончательно. В семейных связях лезут злые иголки. Поэтому, опять-таки, обращайтесь заранее рассчитать день свадьбы, рассчитать... Место, в каком городе лучше провести, может быть, медовый месяц для того, чтобы активировать формулу семейного счастья для молодой семьи. Детки, рожденные на этой неделе, не у кого день рождения в целом, а именно те, кто только-только родятся на этой неделе должны расти, Они будут расти в любви, в радости, одновременно в воспитании щедрости, открытости, потому что скупых рыцарей в начале октября народится немало. Люди, сосредоточенные на своих целях, умеющие себя контролировать, но воспринимающие мир как помеху к достижению той самой цели, как, возможно, источник обмана и искушения. Иногда они даже не видят реальности, не понимают, что обман существует только в их голове. Поэтому важно, чтобы они с рождения получали подтверждение любви мира к ним, хотя бы на уровне семьи. Возможно, это смягчит их недоверие и возможный эгоизм. Для тех, кто отправляется в путешествие на этой неделе, дороги будут стихийные. Увы, аварий и катастроф больше, чем раньше. Много изменений маршрута, много сломанных или измененных в результате дороги целей. Если есть возможность избежать поездки, лучше избежать на этой неделе. Если нет такой возможности, будьте предельно осторожны и собраны. И опять-таки я ссылаюсь на индивидуальный прогноз, потому что только в индивидуальном прогнозе, когда мы знаем ваши Дату, время и место рождения. Когда мы знаем, куда вы направляетесь город, я складываю эти натальные карты, рассчитываю индивидуально на целый месяц маршрут, вернее не маршрут, а даты, когда для вас конкретно лучше для путешествий, когда хуже. Поэтому обращайтесь, стоимость такого прогноза на месяц всего 1000 рублей, мои родные. И вы будете обезопасены на целый месяц. Вы будете знать, где подстелить соломку, где лучше не поехать или подобрать конкретный день. А для этого пишите в личные сообщения. Ну что ж, мои родные, вот несмотря на сложности, некоторые сложности этой недели, помните, что это время открытое новому. Однако исполнение планов зависит только от вас. От сосредоточенности, от трудолюбия, от готовности учиться действовать. Не теряйте времени, идите вперед, радуйтесь каждому дню. На этом я завершаю наш прогноз, вернее рекомендации на эту неделю. Я надеюсь, что они вам помогают. Выражайте свои эмоции лайками, репостами, комментариями. Всем поставившим любую активность, я направляю в вибрации любви. И, конечно же, я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Присоединяйтесь в наш клуб яркожителей, присоединяйтесь к сервису исцеляющей вибрации», и ваша жизнь изменится на 360 градусов. С вами была Елена Дегурова. До встречи в новом видео. Пока-пока.